Всем привет, дорогие друзья и хорошего вам настроения С вами Рай, и мы продолжаем играть в черепашки Ниндзя-легенды Так, забираем свои награды Три дня, друзья мои, не было меня в игре На то были свои причины Но теперь должно быть все нормально Правда, завтра мне, опять же, Арбайтен Так что сегодня крайний выходной Ладно, давай посмотрим, что у нас тут Пройдите серию испытаний Быстренько, думаю, пробежим сейчас Я не знаю, как мы будем повышаться В лиге вот, если честно Столько времени уже упущено Так, подожди, я что-то не могу понять А, ну все Давай возьмем Лео, Армагона Кожеголового Возьмем Кренга и возьму еще сюда Шреддера Вот такой командой я хочу поиграть Ну, конечно же, команда состоящая из самых сильных персонажей Поэтому я и хочу поиграть Но Хан Да ладно, помимо Хана еще эти... Сосунки, значит, начинают ходить первыми. Сфига ли, а? Баня-то сгорела, вот объясни мне. Ну-ка, ракеты. Хана как будто здесь и не было вообще. Ну что ж, с этими мартышками мы разобрались. Двигаемся дальше. И тут у нас Крип. Плюс змея-карай. Да я, наверное, Криповскому сейчас сделаю удар хвостом. Так, Лео, наверное, будет у нас хилять команду нашу. Скорее всего, так придется сделать. Слушай, вы не оборзели там, а? Ну-ка, надеюсь, постепенку повесишь. Красавчик. Так, ну я хотел хильнуть. Я хотел хильнуть. Так, у них еще броня, я смотрю, стоит. То есть, сейчас они урона-то и не получат. Просто мы снимем броню. Нет, крип упал. Рейка тут выпендривается. Хм, стра... а -а -а, ё моё, я думаю, чё такое-то? Почему у нас Хил то не прошел? У нас блокировка стоит. Прикинь, твою! Я даже не обратил на это внимания. Вот это жесть! Просто Хилку выкинули в трубу. По другому это не скажешь. От Леонарда. Зашибись! Это ж надо было такое сделать, а? Погорячился я. Ну ладно, главное, что мы прошли. Заберем здесь награды. Так, и пойдем, наверное, качать нашего Рафаэля. Так, Рафаэль, нам нужно вот это вот птицеморф прокачивать. Для этого нам нужны наушники последние. Так, нашли. И. А 8 пультов. Так, один нашли. Второй. Ать не то. Третий пульт. Ну что, третий пульт, вот четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой и последний тогда получается. Восьмой, все, восемь пультов нашли Прокачиваем до третьей ступени Замечательно Забираем два задания Поднять уровень персонажа Сколько у нас там мутагена 16 тысяч, по-моему маловато Там надо 18 Да, 18, почти 19 Ну что Арена нам в помощь Но сначала, конечно же, заберем наши жетоны 250 штук мы тогда насчитывали, да, за один сбор. В данный момент у нас 400, там 40, 450. Это получится, ну, что получится? Около 700. Там точных их 400. Да, почти 500, друзья. Слушай, возможно, мы даже сейчас сможем прикупить 3 ДНК. И кто-то мне сказал, проходи события на Усаге. Там у нас... Может быть фармится этот Скажи, я скажу, Роквел. Я, если честно, не особо помню, чтобы на Усаге Роквел фармился Но я знаю точно, что где-то он должен фармиться Он в этих Подожди-ка Ну да Битва мутантов, он там фармится У нас где и Пит, Роквел. Кто там у нас еще? Что там у них за команда Там же он у них Гоу Пит А вот Роквел, Ну и Роквел естественно тоже там же Надо короче глянуть Посмотреть Если он действительно фармится То есть смысл Конечно же есть смысл его Фармить Но он по моему там самым последним будет А это говорит о том что дофигища Нужно будет проходить А это очень много сыра тратить надо Как-то так Ладно, ребята, все жетоны мы забрали Давай посмотрим, сколько у нас По общему количеству 725 Ну-ка, глянем в предметах Да, вполне хватает Ну что же, давай берем Итого 74 ДНК из 100 Ну что, теперь турнирная арена Как ты видишь, Лига Самураев 2 звезды Вот так вот меня скинули Очень-очень низко Как я теперь буду подниматься, не знаю С этими еще рабочими графиками Работа не даст мне Нормально, как говорится, поиграть Ну поехали Ладно, докуда дойдем, до тут дойдем, ребят Давай. Кто-то говорил, что Рэй прокачивает на Кунаичи. В принципе, тоже неплохая. Но все-таки я, наверное, больше склоняюсь к Пиццелицуму. Почему? Потому что у него две массовые атаки. Да, у него две массовые атаки. А нам чем больше массух, тем лучше. Но... Но! Хочу подчеркнуть, ребята, что не все бойцы, имеющие много массовых атак, хороши. У нас есть такой... Типок, звать его Джастин. У него две массовые атаки. Запах изо рта и разбрызгивание слизью. Вроде бы, да, две массовые атаки. Но они ни о чем. Просто ни о чем. И сам он по себе ватник еще тот. И ватник, инициативы у него нету. То есть, я хотел и думал, что он хотя бы на сотке будет, будет из себя что-то, как бы сказать, изображать, да, какого-то бойца. Нет. Он как был Ватник изначально, так Ватник он и остался. И хоть ты ему там до 6, хоть до седьмого уровня прокачиваем у скиллы, все равно он будет со сунком. И вот я боюсь, как бы специалистам такого не получилось. Хотя, хотя я тебе скажу, мы пробовали у него его массовые атаки. И я тебе скажу, что даже на той фазе прокачки, на которой он сейчас находится, они довольно неплохо себя проявляют. То есть, э, дальше должно быть, по идее, только лучше. Так что есть, наверное, резончик э, прокачать все-таки пиццелицевое. Ребята, а вы можете э, проголосовать в комментариях за или против. Ну, конечно, под этим видосом не получится, потому что YouTube, как всегда, сделает этот контент для детей. А в контенте для детей запрещены, ребята, и комментарии, и все там запрещено, понимаешь? Вот, это не я делаю, это YouTube так. Он, видите ли, определяет мой контент Как детский И ставит его В ограничения в такие Так, ну что, давай У нас ранг 30, и, видимо, нам надо еще Ну тут мы добираемся с тобой до Лиги Самураев 3 звезды Я не знаю, мы дойдем сегодня, например, до Ну хотя бы до Сюгунов 2 звезды Было бы уже неплохо но, судя по тому, как мы продвигаемся, очень медленно. Шансы наши малы. Так, сегодня еще, наверное, будут драконы в саннике Улуха, друзья. Посмотрим, что у нас там в стикманах, появились новые уровни или нет. Так, ну что, если я сделаю крик души. А замедляха сработала на всех, кроме Рафаэля, да? Рафаэль жучар еще тот. давай-ка сюда попробуем Нет, он его не добил А почему такие слабые? У нас 56 уровень, да? У них 45, и все равно, ребят, мы как-то не, вот, не справляемся А если даже исправляемся, то у нас очень как-то медленно все идет Так, вытянули жизнь этого добили, даже уклонение не помогло. Кстати, можно было бы немножко другой удар сделать. <coughs> Прыжок вот этот вот сверху. А если вот так в шайбу? вообще мимо. Но у него уклонение стоит, понятно. Все равно мы ему пробили его уклонение. Так, и двигаемся дальше. Смотрим, какую позицию займем. 15 наверное, да? Десятую. То есть 20 ступенек пока еще пролетаем. Пока еще пролетаем на ну, уровне, конечно здесь 45 -е. Даже полтинника еще нету И скорее всего долго еще не будет Пока мы не перейдем в новый дивизион Ничего здесь не будет Так дебаф Начинаем с дебафа э, Вот в этой команде да ребята вот Тут массовых атак вообще мизер Вот у нас только у Кирби Так давай-ка мы наверное Бакстера попробуем ушатать не вышел у тебя парень. А если я ускорю свою команду? <клес> Должно же это как-то нам помочь? Минус. Так, этот уходит в тени в уху, в невидимость. Пускай он там и сидит. Крис Брэдфорд, да? Прапал их всех. А если я карайки влеплю вот так вот? Контратака у нее, да? Делаем отхил. Так, мунку. Я думаю, что эмунка пока нам не нужна. Вот надо Леонардо теперь пытаться как-то шваркнуть, потому что он сейчас делает свою массовую атаку. Может сделать. На, готов. Козырный удар брюсли был только что. Ну-ка, пробьешь? Молодец. И тогда. Оглушение. Получил оглушение. И добиваем, скорее всего. Да -мо, ну. Бьешь, бьешь, бьешь, бьешь, а ему все равно. С как с гусевода, скажем так. Ну. Но... Не думал, что буду радоваться, Лиги самураем. Три 3... <coughs> звезды, ребят. Но. Факт налицо. Давай-ка я попробую сейчас. Да нет, скорее всего, 14-18 это максимальный предел для меня Ладно, придется с этим согласиться Но я тогда буду, ребята, ускоряться Я буду ускоряться для чего? Для того, чтобы, во-первых, нам пройти как можно быстрее все это, да? И, во-вторых, чтобы это все было без потерь То есть Леонардо, естественно, одного здесь будет достаточно, чтобы ушатать всех И, соответственно, моя вся вот эта команда пойдет вперед Так, 72 место. Что-то жиденько как-то. 15-19. А, давай возьмем Макмана. Я думаю, что для 48 уровней будет его достаточно. Для 50. х Но заметь, как мы идем медленно. А знаешь в чем? Потому что уже неделя практически закончилась. Уже а, все сидят на своих местах, закрепились за ними. И нам просто приходится через вот эту вот бронебойную стену пробиваться. Если бы мы с тобой каждый день играли бы, мы бы как бы нашли своей чередой. А здесь вот именно приходится пробиваться, потому что ниши заняты. Хоть у нас и сильные, как говорится, бойцы, но им все равно приходится. Немножко сложновато для этого я и беру высокоуровневого бойца, чтобы он как бы помогал нам быстрее продвигаться. И дело еще в том, что так как у них уровень маленький, да, нам за это дают очень мало наград. Как бы прибавка она идет за 5 персонажей, но именно сама накрутка идет слабенькая. Так, сейчас мы уже, в принципе, должны скоро перебраться в Лигу Сегунов. Сейчас, ребят, на втором канале что-то так плотненько подсел на этот, на последний оплот, игруху. Просто. Тут собирался Хогварт начать проходить, но этот последний оплот меня просто зацепил. Я все выходные, ребят, там просидел. Все выходные просидел, все это прокачка, прокачка, прохождение всех одних и тех же уровней. Конечно, да. Прикольная игруха, мне понравилась. Ну, очень уж долгое Поединки, конечно Жесткие И у меня взбесило, как меня На второй карте Босс опрокинул Просто опрокинул, как сосунка Поэтому теперь я там буду прокачиваться И уже очередная серия будет Когда я прокачаюсь и наваляю Этим сосункам по полной программе Так, ну что, давай сделаем Дурачков этих призовем Пускай они прыгают на них Так, шенигами. Оп. Ну, она бы, могла бы лучше бы, конечно, сделать вот, если она кусает. Э -э. Ну, в принципе, он как бы и есть вампирик, но... Что ты делаешь? Что ты делаешь, Кирби? Хотелось бы, чтобы она восстанавливала себе еще здоровье, если, например, отнято у нее. Так, минус донателла. Да ладно. Шредер не смог пробить какого-то Кирби. Ну что, переходим или нет? Да, ребята, Лига Сёгунов пока одна звездочка. Ну, наверное, сегодня на одной звездочке мы и останемся. Так, я беру маузеров. Раз, два, три, четыре. Ну-ка, погнали. Бамс. С одной плюшки вынесли всех. Так, продолжаем. 80-я позиция. Здесь у нас... Давай вот эту команду возьмем. Я думаю, здесь кожа головы. Тихо, майки, не резь. А, тут все, тут 70 уровней. Все, можно не брать самых мощных. 70-ники в любом случае их здесь порвут. Даже сами по себе. Без какой-то там помощи. Блин, неужели до двух звездочек не дойдем? Походу, не, не получится у нас. Не хватит бойцов. И все время зажимает. Опять 15-19. Дайте уже 15-20 или 16-20. Сколько там у вас должно быть? Че вы все жметесь-то? Жмуны. По-другому не называть. Вот. Так, беру донателла. Ну и вот этих вот. Поехали. Так, Сюрикены. Все, этого хватило. Блин, вот Тимати тоже, ребята, вот он как танк, я не знаю, он не особо мне нравится. Он, правда, не особо прокачан. Вот, но у него нету хороших атак, понимаешь? Если у Рокзара хоть есть какие-то мощные атаки То у Тимати их нету вот Это только бежать Удар с разбега Где он там спотыкается Но Не знаю, он в основном бафает Танцует с флажками И делает баф Не, не нравится он мне Вот карайка Да, хороша Если ее еще прокачать на сотку Я думаю будет вообще топ но она уже у нас в платиновой ранге, поэтому, естественно, ее мы не рассматриваем. Змея-карай. Помню, еще давно мне писали, Рэй, прокачай змею-карай. Ну, друзья мои, она не особо сильна, и тем более у нее одна всего лишь массовая атака. Крик души, который просто делает замедление. То есть дебаф на замедляшку, все. Я действительно думаю, что надо рассматривать... Скорее всего, Пиццелицева Либо э, Кунаичи Как-то вот Среди этого Контингента Да, у Кунаичи один удар, я не спорю Но он очень сильный удар Массовый, когда она Вырабатывает электрический шок этот И бомбит по всем Она мне сразу почему-то напоминает Из Дракона Всадники Олуха был такой а дракон, как же его звали-то? По-моему, Дагур, электрический Когда у него накап накапливалась там ульта И он бомбил электричеством Он наносил просто неимоверный урон Я его всегда боялся Поэтому всегда его, в принципе, стараюсь первым уничтожить И вот здесь вот у Кунаичи Это типа так такого же Она накапливает этот удар И потом высвобождает всю эту электрическую мощь на нас но, по-моему, у нее <свист> просто удар дебафов, а не... она никаких не вешает. Так, ребят, ну что, это у нас, получается, последний поединок на арене. Давай сделаем так. Сейчас посмотрим, что у нас там еще по этим, по жетонам, по событиям. Идеальная победа. Так, сейчас мы... Ага, мы все-таки успели, друзья, дойти до Лиги сёгунов в две звезды. Это прекрасно. Но не закрепились. Так, Рафик, давай-ка мы тебе поднимем левел. 79 еще один. И будет он 80 уровня. Так, забрали здесь награды. Так, в магазин. Подожди, какой магазин? До начала 2 дня? Так, ребят, секундочку Как-то до начала два дня Я не могу понять У нас сегодня Вот, я взял телефон Четверг Какие два дня-то? Вы че? Ребят, напишите в комментах У вас так же? Или это только у меня так показывает? Чуть то не врубился Какие два дня? Четверг, скоро... <смех> скоро скоро конец недели. Они что, собираются запускать события в субботу, что ли? Оно всю жизнь э... открывалось в пятницу. Всю жизнь, сколько я помню, сколько я играю в эту игру. Это событие открывалось в пятницу. А тут два дня. Ну да, в субботу. счет то они, по-моему, перегрелись, малька. Ладно, я тогда, ребята, жетоны здесь нафармлю. Сколько? 200 штук получится у меня нафармить? Да, даже чуть-чуть побольше выходит у нас там. Еще 5 попыток. Неужели 300 будет? О, да. Ну, почти 300. А, нет, не почти, а 300 ровно получилось. Ну, что ж, друзья, я могу сказать. Я думал, что сейчас пойдем немножечко повеселимся, а тут, видите еще два дня. Ну, если они считают сегодня четверг и пятницу как бы отправной точкой, ну, тогда да, получается два дня. Но на самом деле должен один день. Сегодняшний уже не считается, хотя он только начался. Ладно, друзья мои, тогда у нас есть, надеюсь, еще шанс все-таки побороться за топчик. Очень бы хотелось, потому что у нас 380 осколков. В любом случае, даже если, друзья, мы не попадем с вами в топчик, да, если мы там это... Нам нужно всего лишь 20 осколков. Всего лишь 20 осколков. Это... Ну, если посмотреть, 20 осколков это... Начинается у нас э, С Лиги Сегунов Вот, 25 осколков Но ну, я сомневаюсь, что мы с тобой останемся на Лиге Сегунов Одна звезда Как минимум будет Лига Мастеров А уж какая-то по звездности, посмотрим, как с работой Ну что, друзья мои А на этом все, всем удачи И до новых скорых видосиков